Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Вечером во вторник, 28 декабря, в бильярд-клубе Одессы мужчина открыл стрельбу по двум посетителям. В результате один из них погиб, другой получил ранение. Злоумышленника, который стрелял в мужчин, задержали. Об этом Бессарабии Информ сообщили в пресс-службе областного управления полиции. Сообщение о стрельбе в правоохранительные органы поступило от администрации заведения. Полицейские установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие, с мужчиной проводятся неотложные мероприятия. Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по Ч1СТ-115 «Умышленное убийство» и ч 2 ст 15 часов 1СТ. 115 покушение на умышленное убийство уголовного кодекса Украины. По информации Думской, убитый некто Назир Алиев, преступный авторитет из окружения покойного вора в законе Надира Салифова, известного также как Лоту Гули, застреленного в прошлом году в Турции. Задержанный стрелок, его земляк Шехрадинг. Предположительно, инцидент произошел из-за передела сфер влияния в криминальном сообществе Одессы.